Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Магивара. И сегодня я вам покажу, как закончился сезон. Также я вам покажу новый свой клан. И плюс, недавно апнули Отиса, его ульту и много другое. Я расскажу чуть подробнее. И э, в целом переходим к ролику. У нас трофейная лига закончилась, поэтому нам начисляют старпойнты. Э, у меня где-то будет 100% процентов 10 тысяч. В этом сезоне я мало пушил, я 50 тысяч не возвращал, да и в целом не надо. Около 10 тысяч 650. Да, вот так вот и произошло. Ребятки, напишите в комментариях, сколько у вас. А сейчас мы переходим плавненько к моему клану. Но перед началом хочу сказать, что дуэли в игре убраны. Они были всего лишь на неделю, ребята. Неделя для дуэли. Ну, ребят, ну это такой бред зачем они добавляют режим на неделю всего лишь я не знаю почему они так делают ладно переходим к моему клану который уже не настолько популярный и у него нет полного состава со кланов поэтому я просто ливаю и с помощью моего друга который наш находит нам кланы вместе с фастиком dark 64 я перехожу в новый клан, в который тоже есть э, лига мастеров. И там я уже буду играть, э, стараться отыгрывать и переходить на более высокий уровень. Э, а также, конечно же, прокачивать свой аккаунт. Потому что за мастер дают 990 монеток клуба, с которыми можно прокачивать свой аккаунт намного быстрее. Ну, правда, мы сейчас на втором месте, но в целом там разница всего лишь в 22, 22 монетки. Ну и давайте переходим к нашему третьему заключительному моменту. Это Отис, который на данном этапе очень сильно заимбовал. Потому что ему супер увеличили. Сейчас смотрите, 476 урона. Увеличили урон. Типа просто не было урона с ульты. А сейчас ему просто уль, ну, дали урон. А, и в течение сколько там Сколько 4 секунды будет действовать урон. Сейчас э, в каточке я продемонстрирую это. Итак, загрузились мы в катку. Внизу мы видим Сэма. Очень популярный стал бравлер в ШД, особенно. Я не знаю почему, но он достаточно противный бравлер. От него пригорает иногда. И в, в... центре у нас гейл и гриф. Что-то, мне кажется, наглеет у нас гриф. Много баночек захавал. И в итоге мы его просто толпой отпинали. И он отлетает в лобби. Внизу у нас Шелли вместе с Сэмом. Сама три баночки, это неприятненько. Вот потому что э, он хилится, вот это вот очень неприятно. Так, Шелли по мне с гаджета напихивает очень много урона. Я уже, я уже почти откис от нее напихнул. Представьте мне, 3500 дэмэджа, очень много. А, слева внизу Сэм вместе с Шелли, я не знаю, как мне здесь бороться. О, по мне, ко мне Пайпер пришла помогать, найс. Nice. Так, Шелли идет ко мне. И вместе с кольтом мы добираем. Ну нормально, затимимся в целом. Я все равно с одной баночкой, мне тут долго не жить. Сэма зажимают. И нормально. Так, ультана накоплена. Я даже не знаю, куда ее кидать. В целом, если я начну крысить Пайпер, можно было бы закрыть. Но меня бы кольт подожмал 100%. И может без вариантов было бы. Давайте подождем. Опа. Мортиса убивают. И здесь Пайпер кидаем ульту. И Смотрите. И, посмотри, в течение 4 секунд наша Пайпер получала дамаг. Это, в, ну, около 2К. Ну, здесь меня забирает Кольт. В целом, неважно. Ну, бомж какой-то просто с 8 банками. Ребятки, всем спасибо за просмотр. Всем удачки и всем пока-пока.